Такое-то мая 2020 года заканчиваем рыбалку на Становом, снимаемся с костей жерлицы и попытаемся сегодня еще по реке пройти, посмотрим. Вот оно сегодня, ветрено, но красиво. любоваться, пора так. работать. Крайняя жерлица прямо рядышком. Ребята тут ставили вечером. Она утащила под бревно опять. Блин. Похоже, что мы ее потеряем. Блин. Тут эти коряк. Нифига на. Так, ну-ка греби туда. От берега. От берега, да. Блин. Блин. Надо было тоже кол где-то... Это очень губко. Надо за несколько кольев, блин Или это дерево одно? Одно дерево Ну что, мочиться так мочиться, блин Главное никого нету, а мы мокнем и крючок. Крючок, крючка нету, оборван. Свидетель. Очевидец. Так, где-то та веревка-то. Ой, жерлится обратно. Вот живец. Обычно выплевывать, значит. Занеспилось. По идее держится еле-еле. Что она туда будет? Ну нас знает коряга, был. Туда и. Страшно. Ловим ее в мешок. Да, спасибо, ребята, помочь. Да тут ты узнаешь место? нет не было людей на том месте И я, я думаю что это они вон туда тут жировиха прошлогодние это клюквы они хотят это они знают что тут может быть клюква вот так, так то натяг хороший Опа. не надо ругаться надо надо ты готов? Эх, она держалась, на купец. Ну, ладно, что. У просто видел Сработала какая-то железь. Надо убрать крючочки. Сейчас Костя будет опять мешок подставлять. Работать в Да. Так идем, так и идем. Я сейчас буду ей смотреть в глаза, есть ли у нее это совесть. Так, ладно. О, там она стоит, но вопрос, держится ли О, все камыши. А я сейчас сниму, тебе дам ее держать. Ты как у меня, а -а -а. как тыка. А сам-то я к ней подберусь. Ну, что-то где-то тут только что ходила? Страшное крокотило. За что ты тут заводила? Уа. Нет, подожди. Просто <звучит> Трава а? Шик Трава, кости Костя принимает загар Ребят, Да, да Солнечная ламма Главное, чтобы не было удара. <звучит> так, размотка Не знаем, если. ли в остров вот утащила. Я отцеплю жерлицу и тебе передам. Если там 6 килограмм, то ты не удержишь. нельзя ждать. И в мешок надо, надо ее в водку в первую очередь, подсак у него, сухопутчик, блин. Ой, как-то неправильно замотало. Сейчас посмотрим. Вот только что взяла. Так, теперь тыка, а я никто. Гоу просто упидю. Так. Что квадратик работает? Работает. Работаем в квадрате. Моя опять сработала жерлица. Хвост не посвящается. <смех> <смех> Пугает нас. Ну, маленький, маленькая катушечка маленькая. Рыбинка. <смех> Даже у нее сил нет, от палки так далеко. Эх, но только что же была нормально, Ходил. нету, все, ничего нету вот Вот, видишь, вот, вот, вот. вообще сорвано, оборвано тут поводок и дни. Извини одним крючком меньше. Какие здесь есть кабаны, да? Тоже смотри, я кто-то клацал. Ну вот, все и объясняла что булькает так хорошо. Мы плывем по ветру. Вот, видишь, если, конечно, кто-то видит, кроме меня. Шла в берег, можно было медведю съесть. опять ты чё? Не видишь берегов что ли? Заглотила, хорошо. Для не только. Может не виноваты? Может это последний щук сегодня? Ну по на озере.